Новогодних грез Где разноцветные шары Стремятся к небесам Где правду нет Ни ложь читали по глазам И не боялись смерти Только гроз И не боялись смерти Только гроз Как зачарованный перебирал мечты, мы открывались, Дивные сады, И близкими казались городами. Париж, да Истамбул, всего два шага подать рукой на поезд приключения покой Волшебник тебя не Друзья, встречали а, предательство а, о том, Ну или никогда, или потом, Не веришь, чудо, как же так нельзя, а -а -а -а -а. не веришь, чуда, как же так нельзя, а -а -а -а. Распаду все подвержено, как жаль. Во многом знании многоя печаль. Прощай, маме, перегоняющий груз.